Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Меня зовут Евгения Мягкая. Я преподаватель Воскресной школы ⁇ Уроки доброты ⁇ города Луховицы. Я веду беседы о православии. В начале было слово. Наши беседы включают следующие рубрики. Православные праздники. Жития святых по календарю, лик Богоматери. В этой рубрике мы говорим о наиболее известных иконах Богородицы, явленных на Руси. Также рубрика «Вопрос-ответ», где мы отвечаем на вопросы наших зрителей, на самые актуальные вопросы наших зрителей. Наша программа получила благословение Русской Православной Церкви. И ее материал можно использовать в работе воскресных школ, а также в других формах духовно-просветительской работы среди молодежи, детей и взрослых. Сегодня мы рассмотрим значение евангельского выражения «отдавать кесарю кесарево, а Богу Богова». И поможет нам в этом энциклопедия «Евангельские события. От Рождества до Вознесения Господа Иисуса Христа». Данная энциклопедия получила от одобрение издательского совета Русской Православной Церкви. Давайте обратимся к отрывку из Евангелия от Матфея. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих, с имеется в виду, посылают к Иисусу Христу, говоря, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и истинно пути Божию учишь».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 Чье это изображение и надпись? Говорят ему, «Кесарево». Тогда Спаситель говорит им, «Итак, отдавайте Кесарево Кесарю, а Божие – Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Этот разговор Спасителя с противниками происходит в Иерусалимском храме. Это время мы называем «Великий вторник». Уже на следующий день Иуда предаст нашего Господа, а скоро его схватят, распнут на кресте, и в ближайшее воскресенье он воскреснет. Итак, что же это был за разговор? Спаситель в открытую проповедует в Иерусалимском храме, обличает лицемерие фарисеев, судукеев, иродиан, и говорит, что он мессия, уже прямо открыто для всех. Фарисеи очень сердятся и готовы вот-вот схватить Спасителя, но боятся народного гнева. И тогда они решили уловить его на словах. То есть задать такой вопрос, чтобы, как Господь бы его не ответил, везде его можно было бы уличить в чем-то недостойном и схватить. Для этого... Фарисеи сговаривают своими политическими противниками иродианами. Кто такие иродиане? Иродиане это представители политической партии Ирода, которые поддерживают власть Рима. Мы знаем, что фарисеи ярые противники власти Рима. Но сейчас они оставляют все споры и разногласия для того, чтобы справиться с общим противником, нашим спасителем. И вот они посылают к нему, то есть к нашему Господу, учеников, вместе с этими иродианами, говоря, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и истинно пути Божию учишь». Совсем недавно, в другом месте, они говорят, что наш Господь – это вообще смутьяна, не от Бога, и смущает народ. То есть они явно льстят. Льстят они с целью притупить бдительность Иисуса Христа, чтобы его вот уловить на словах. Им и невдомек, что Господь уже провидел их лукавые сердца. Далее они говорят, и не забочишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Ну, в этом они уже убедились на собственном опыте. И вот они ему предлагают вопрос, очень коварный, хитрый. Скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Во времена спасителя Иудеи находилась под властью Римской империи, то есть являлась одной из провинций этой огромной страны. И как все народы, Иудеи обязаны были платить налог в пользу римского государства, выражая тем самым свое подчинение. Притом платить налог римской монетой с изображением императора. То есть немножко здесь им приходилось потеснить свои принципы религиозные. Прикосновение к чужой монете, да еще на котором было человеческое изображение, считалось грехом. Для подойти в храме была своя священная монета, которая называлась священный сикль с изображением масличной ветви. То есть вопрос о подате был вообще болезненным. Если Спаситель скажет, да, позволительно платить подать Кесарю. Кто такой Кесарь? Кесарь – это один из титулов римского императора. Таким образом, Спаситель как бы поддерживает римскую власть, и от него отвернутся многие иудеи. То есть расчет был таков, что Иисус Христос потеряет авторитет. А вот если Господь скажет «нет» и платить дань римскому императору не следует, то тут уже можно спокойно его схватить и вести на суд Понтию Пилату. Потому что тот человек, который выступал против выплаты налогов римскому государству, останови, автоматически становился разбойником, и его могли распять на кресте. Вот этого фарисеи и ждали. чтобы не сказал спаситель по их расчетам, все приведет к тому, что они его схватят. Но Иисус, в виде лукавства их, сказал, что искушаете меня, лицемеры. То есть римская власть уже установлена в иудеи, Сами фарисеи уже платят налоги римской монетой, а также используют эту монету в торговых сделках. Единственное, что они подать в храм, платят другой монетой. Ну, то есть, власть они уже фактически признали. Так зачем же они спрашивают? И решает Господь этот вопрос очень просто. Он просит, покажите мне монету, которой платится подать. Они принесли ему динарии. И говорит им, чье это изображение и надпись. Говорят ему, Кесарева, то есть римского императора. На римской серебряной монете того времени был изображен римский император в лавровом венке. И надпись. Надпись гласила. Тиберий Кесарь, Август, сын божественного Августа, великий понтификс. Понтификс по-гречески жрец. По тогдашним представлениям, тот, кто был изображен на монете, является ее владельцем. И вот Господь говорит. Ним, да, своим противникам. Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божию – Богу. Услышав это, они, то есть противники спасителя, удивились и, оставив его, ушли. То есть они не ожидали, что Господь так просто ответит на этот вопрос. И действительно, о чем же здесь говорит спаситель? Спаситель говорит о том, что его царство Небесное, не от мира сего. И Богу нужно наше сердце, наша молитва. Но верующий человек живет в государстве и вне государства, жить не может. Поэтому, как все, он должен выполнять законы государства, в котором он живет, и, следовательно, платить налоги. Поэтому, если от него не требуется уступить своей собственной совестью, то нужно выполнять все требования государства. То есть вот он говорит, отдавайте кесареву кесаря. То есть платите налоги, как все люди, а Божие отдавайте Богу. То есть свое сердце, молитву, душу. Ну, для простых иудеев это понимание было гораздо проще. То есть это было прямое указание на то, что платите кесарю его, кодок его римской монетой, а в храм несите священный сипль. Ну, вот. Для нас, православных христиан, эти слова Спасителя тоже очень важны. В первую очередь мы должны обращать внимание на себя, на свое внутреннее преображение. Соблюдать заповедь Божию, молиться, ходить в храм. И так как мы все являемся еще и гражданами государства, в частности мы, россияне, являемся гражданами России, Значит, мы должны соблюдать и законы, и Конституцию, и платить налоги, так как мы все-таки являемся земными гражданами, а сердце отдавать Богу. И сказать нет мы можем только в единственном случае, если от нас кто-то будет требовать того, что противоречит Божьим заповедям. Так вот, давайте, братья и сестры, будем и стараться соблюдать Божьи заповеди, и быть достойными гражданами нашего государства. Спасибо вас Господь!